А вы кодеры, с вами Кодик. Вы, я думаю, как и я, неодноразово слышали, что колда скатилась, активижен зажрались и тому подобное. Но так ли это? Давайте разбираться. Можете назвать это видео «Школьник защищает колду». Я вас никогда не прошу поставить лайк или подписаться на канал, но если у вас кнопка до сих пор красная, то пора бы уже это изменить. Я же стараюсь вроде. Ну а теперь погнали к ролику. Ну что же, я опровергну главные причины, которыми манипулируют другие. Первая и одна из самых популярных проблем, которые называют при выходе Call of Duty, это цена. Мол, новая Black Ops Cold War стоит 40 долларов или же 2800 рублей в России. Окей? Okay. И чего? Так, стоп, а что в этом такого? Ну, во-первых, это вам во не два доигра, над которой работал один человек и четыре года не выпускают обновлений. Не, ни на что не намекаю. Это большой проект, над которым работает не одна компания и не один год. Сотни, а может и тысячи сотрудников на протяжении двух лет придумывают сюжет, карты, персонажи и тому подобное. Вот возьмем ту же «Блоковского двор». К слову, для тех, кто жалуется на ее сырость, мол, там баги и все прочее, на игру было выделено на год меньше, чем изначально планировалось. Но, несмотря на это, все вышло годно. В сюжетке никаких сюжетных дыр нету. И в мультиплеере вроде бы все норм. Все, норм игра вышла. Ну, вообще обзоры BOKV можете посмотреть вот в этом ролике, там все подробно. И то, что они берут за это такие деньги, это норма. Может, когда я покупал МВ, я еще сомневался, а стоит ли оно того. Но здесь я не задумываюсь, сделал предзаказ и не пожалел. Все люди, которые работали над ней не один год, хотят получать вознаграждение за это. А вы только представьте, сколько за эти два года ушло денег на всю технику и оборудование. Там миллионы. Точно так же, как с айфоном. Он, тип, дорогой, тысячу баксов, но себестоимость же его не два рубля, а около половины ценника. С этим вроде бы разобрались. Переходим к следующему. Второе это тупой сюжет, графика, геймплей, ну и так далее. Ну что же, давайте по одному. Сюжет это цепочка событий, которые происходят друг за другом. Почти в каждой колде она имеется, и многие жалуются на его клишированность. Вот не знаю, как вам, а мне абсолютно насрать, за всю Call of Duty на нас уже пять раз падал вертолет. Это выглядит красиво и эффектно. Какие еще вопросы? Я понимаю, когда вертушка взрывается, а на нас не царапины. Это правда выглядит сомнительно. Но если, допустим, главный злодей вместо того, чтобы нас убить, заводит монолог, из-за которого мы остаемся живы, это наоборот выглядит круто. Графика. У меня просто нет слов. Графика в лучше 80% игр с этого жанра. А если в ней есть проблемы, то только в самых укромных уголках карты. Обычному пользователю, который не пытается обосрать колду, а просто хочет получить наслаждение от игры, это точно мешать не будет. А вот с геймплеем мне все-таки однозначно. Изначально он был нормальный, ну как на то время, естественно. Но со временем все главные фишки не менялись, и анимации, и отдачи, и все в этом роде оставались одинаковым. И вот тут, как кому, лично мне геймплей в серии Modern Warfare нравится, а в серии Black Ops нет. Стоит уточнить, что я говорю про классику, потому что в новых частях, что в первой, что в второй подсерии, геймплей выведен на совершенно новый уровень, и он совсем не похож на тот, что был ранее. С этим вроде бы разобрались. Ну и как ни крути, мир познается в сравнениях. И вот тут печалька. Если не учитывать чисто технические моменты, такие как графика и тому подобное, то старые части колды смотрятся куда лучше. Вообще, эта теория теперь не совсем стопроцентная, так как Black Ops Cold War вышла хорошей. Но если взять более ранние игры, такие как МВА 2019, Black Ops 4, то черт возьми, почти каждая код 4 2007 года легко их уделает по сюжету, главным героям, локациям и так далее. То есть да, по сравнению со старыми частями серии, новые выходят довольно посредственные. Но если брать их как отдельно шутер, то это прекрасная игра. И если вы до этого еще ни разу не играли в Call of Duty, то советую вам попробовать. Ну что же, на этом, пожалуй, у меня все. Это было видео о колде в целом. Но если хотите, могу запилить такой же ролик по мультиплееру, Battle роялю и все в этом роде. Главное, лайк поставьте. Всем спасибо за просмотр. С вами был мистер Кодик. Всем удачи. Адиос.